Это Юля. Она мечтает привлечь много партнеров для своего проекта. Но где найти людей? Подскажем Юле идею. Только на YouTube. На Ютубе сидит 30% русскоязычного трафика. Это примерно 60 миллионов человек каждый месяц. Приходите 9, 10 и 11 июля на серию мастер-классов от 50 тысяч в месяц с помощью YouTube и забронируйте хороший кусок трафика для своих проектов. Этот курс для вас, если вам нужен трафик в больших объемах и с малыми затратами. Кстати, Юля уже записалась на тренинг. Присоединяйтесь и вы. Стартуем 9 июля.